Глубоко, уважаемые коллеги, глубоко, уважаемый президиум. Прежде всего, конечно, хочется принести слова благодарности Митсу Петрова за такую наукоемкую конференцию организации и личной Татьяне Юрьевне, то что она курирует данный раздел работы. Вот. Ну и переходя уже непосредственно к, к теме доклада, мы с вами знаем, что на сегодня визуальная локализация рака вносит в свою лепту более трети в смертность, в том числе э, злокачественное образование, в том числе и э, рак отрицательной железы. На сегодня мы с вами знаем, что поменялось отношение, и мы рассматриваем злокачественное образование как не смертельное, а как тяжелое хроническое. И третья парадигма это поменялось отношение или к лечению, на сегодня превалирует противопухолевая терапия, не умоляя достоинства прежде всего хирургии. Мне, как хирургу, <coughs> ближе хирургическая часть, не умоляя лучевые терапии. А, а, я, наверное, пропущу голосование. Вопросы эпидемиологии, чтобы сократить время, мы не будем останавливаться. Единственное, что обратите внимание на то, что на сегодня в структуре смертности, да, это высокое место, то есть высокий град, и средний возраст установления диагноза составляет около 70 лет. Нам это пригодится потом в последующем для обсуждения. Мы с вами знаем, что мы сопровождаем пациентов с раком, представительной железы от момента постановки а, диагноза, когда он локализованный, до а, самого конца. И на сегодня а, очень интересный есть а, в постановке диагноза вот это кольцо, которое, посмотрите, после рецидива возникает а, и разделение на а, метастатический и неметастатический рак представительной железы. Вопросы неметостатического рака представительной железы представляют собой достаточно интересный момент, но он не входит в тему нашего обсуждения. На сегодня клинически выделяются классификации объемы, большой и малый объем, и степени риска. Это очень важно для того, чтобы мы понимали дальнейшую индивидуализацию лечения. К сожалению, на сегодня мы должны понимать, что 5-летний выживание при раке предстательной железы с удаленным метасазом не превышает 30%. Какова же терапия? И вот если показывали стрелу, то здесь более объемная картинка. На сегодня работает второе поколение ингибиторов андрогенных рецепторов, энзулатамид, аполутамид, ну и появился совсем недавно дапулатамид которые действуют не только с рецепторами и воздействуют на трансмембранный переход, но и воздействуют, собственно говоря, на ядро. Какую опцию для метастатического гормончувствительного рака председательной железы Вы бы выбрали для первой линии? Пожалуйста, голосуем, коллеги. Ты с подвохом. Подвох. Готовы? Еще немного доожидаем. Да? Готовы результаты, пожалуйста. Ну, Посмотрите, то есть получается у нас а, АДТ и химиотерапию выбрали почти половина. Дальше будет ситуация. Но варианты прогрессирования мы с вами это тоже хорошо знаем. На этом я не буду останавливаться в отсутствие отсутствия времени. То есть, но мы понимаем, что из не метастатического все переходит дальше уже, собственно говоря, в метастатический рак. Если говорить, почему важно лечить больных с метастатическим колорезистентным раком порицательной железы, видно достаточно из слайда. То есть мы понимаем, что на сегодня, к сожалению, медиана достаточно невысока. То есть три года. И мы видим с вами этапы, какие, с чего мы начинаем. И, собственно говоря, прогрессия здесь. И был прекрасный доклад. Вот здесь появляется местный Алапарима. Как раз после... Или даже может быть перед химиотерапией, почему важно было, вот возвращаясь к клинической классификации, стратифицировать больных по объему и по риску, для того, чтобы правильно подобрать варианты терапии, мы видим с вами. Монотерапия АДТ, то есть это понятно, то есть мы здесь ничего не, нового не скажем. А если говорить о комбинированной терапии, да, то есть при высокой опухолевой нагрузке у нас, как и выбрали АДТ и ДЦ-Таксел, ну, схема абиратарона АДТ у нас не зарегистрирована, но есть такая опция. И для того, чтобы не мучить, можно, собственно говоря, использовать АДТ с ингибиторами андрогенных рецепторов второго поколения. Почему возвращаясь опять же, то есть это конечно же время выживаемости. В среднем на АДТ до прогрессирования и развития резистентности у нас не более года. Если говорить о доцитокселе, то около 20 месяцев. Если говорить на использование андрогенов второго поколения, мы видим то есть достаточно большую, более 4,5 лет до развития кастрационной резистентности. Снижается риск смертности почти наполовину, и мы видим по сравнению с плацебо. Если говорить о прогрессировании на фоне метастатического гормочувствительного рака, мы видим, что уровень ПСА достигал неопределенного неопределяемого уровня почти у двух третей наших пациентов. Назначение препарата второго поколения СДТ улучшает результаты последующего лечения на стадии уже метастатического конституционно-резистентного рака и снижая риск повторного прогрессирования смерти почти на 40%. Конечно же, встает вопрос о качестве жизни, и здесь он достаточно вставал часто, и мы видим, что на использовании ингибиторов андрогенов второго поколения стопоставимы были Нежелательное явление, и даже при кроссовере, переходе с плацебо на паутомид мы получаем, в общем, собственно говоря, сопоставимые результаты. А на сегодня нет прямых сравнений. Ингибитора второго поколения, но в этом году вышла статья при неметастатическом кастрационно-резистентном раке сравнение аполутомида и допалутомида. То есть там показали в статье, в общем, собственно говоря, одинаковые результаты. Нежелательные явления. Вы видите, что они чаще всего модифицируемы. Почему я акцентировал внимание на возраст? Да. То есть работая с пациентами, мы можем в большинстве случаев избежать э, нежелательных явлений. А мы знаем, что это взрослые, коморбидные пациенты, то есть мы можем акцентировать внимание именно на те моменты, которые э, у них есть. По качеству жизни вы видите, что на сегодня по шкале использования аплутамида и АДТ-терапии ну, не хуже, чем плацебо и то есть это говорит о хорошей переносимости и в конечном итоге эффективность. Одно из знаковых исследований по препаратам-ингибиторам второго поколения было титан. И на сегодня мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели и сравнили свои знания именно с этим исследованием и какие утверждения были бы верны. Пожалуйста, голосуем, коллеги. Сейчас мы видим данные. Ну, то, что на сегодня больше половины ответила комбинация ампулатомид и АДТ. Каковы были выводы по этому исследованию? При раннем назначении ингибитора второго поколения АДТ больше половины оставались в течение живы, более чем 4,5 года. Снижение риска смерти два раза на терапии в сравнении только с одной АДТ. При назначении комбинации прогрессирования до стадии метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы отодвигается почти на 4,5 года. И своевременное назначение комбинации улучшает результаты последующего лечения, снижая риск повторного прогрессирования смерти почти на 40%. Кому же и когда? Также задавался вопрос на сегодняшней сессии и вы видите, что на сегодня Препараты ингибиторов второго поколения рекомендованы для первичной диагностирования метастатического рака и для рецидива гормончувствительного метастатического рака предстательной железы. Выводы по докладу не представлены на слайде в виде рисуночков, но тем не менее все позволяет это говорить о том, что препарат позволяет нам качественно лечить. И, собственно говоря, опять же, мы понимаем, что на сегодня этот препарат зарегистрирован в FDA. Он входит в жизненно важные э, препараты. И э, способ приема пероральный, поэтому комплайнс достаточно большой и удобный. Если говорить о необходимости редукции дозы, то мы видим, что это на сегодня таблетированные препараты удобно. Возможно, при необходимости его редуцировать. Ну и, собственно говоря, он входит. Спасибо.